всем привет на связи офицер, и сегодня мы вместе с делом сыгранем в игрушечку которую не так давно то уж мы играли но чё-то что чё то мы потерялись в ней это игра city battle virtual earth но прежде чем начать просмотр я попрошу тебя дружище поставить данному видосику лайк таким образом я пойму стоит ли дальше писать city battle или не стоит и я вам желаю присесть поудобнее, запастись вкусняшками, чаечком, кофеечком, и приступить к просмотру данного видосика. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Понеслась. Орбитальный удар Да Жесть такая. Два танка зачем взяли вообще? Не знаю. Капец какая творится, капец. Мне помощь нужна, ребята. Я снизу стреляю, молчу всех. Ребята, мне помощь нужна, блин. Могу всех Я, не могу, сзади Я вышел. Тебя сзади бомбят, по ну, Сзади бомбят. Развернулся и выстрелил. И у меня перезарядка. Да мне все равно. Развернулся и выстрелил. Или возьми другой класс, ты заколебал. Все. А, ну все, нам хана. Против... Я в дырку летел. Так. Почему у ульта так быстро утонулось? Давай, давай, давай, давай. Бомби, бомби. Еще, техника. Ага. Это не техник даже, кто это вообще? Мелочь позаточка. Ну вот когда начал разворачиваться, ну, вот теперь ну, я понимаю, что а, ты нормал. Разворачиваешься. Захват боя. Так, идут к тебе. Они вот ремонтят тебя. тоже. Бесполезные. Депстерк, стой, вот отлично. Ай, стой, стой, Иди сюда, иди сюда. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, они тоже... Так, за, за, за... Техника зажимает, техника зажимает, отлично. отлично. Отлично, отлично. Вышли, Поддержим. Все. Так, нужно до точки добежать, до, ближайшего он там. ФСФ. Они захватывают. Стой, стой, стой. Я Дашь. живу, как могу. Как я могу, успевал. я живу. Меня бомбист стреляет А ч хо Я живу. До вы на Бомбисто, бомбиста, бомбиста, убивайте, Слева! ФСР, -к, слева, отсюда! Сейчас! Вихрь. Да, будет, ребят. Нет, блин. Это сэр! Да я не вижу его. Где он? Он стопит. Он стопит. Он идет, ты меня защищать Собираешься? Стоп. Нет. Все. Но я его подстрелил. Так, а давайте собирайте его. Уже поздно. Давай следи за мной. Тайси. Да. ты снова пытаешься как могу так, вот он, он кто еще раз воевать начал? вот тогда вы хила не получите да, блин, застопили застопил его А, перезарядка. Орбитан готова, орбиталочка они... они... готова. Иди сюда. Видишь, Ай, меня... ульку профукал. Да видишь меня видишь. рядом с тобой? Да что за нафиг? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. ФСР, выйди. Все, я их застопил нафиг всех. Наконец-то, наконец Ах ты ж гад, ульту мою, Ой-ой-ой. А. Так, убиваю его. Все размажил. Сразу бомбисто давайте техника тоже, сразу Отлично. Давай, Отлично. все, все да. Давай, зажимай, зажимай, зажимай его. Есть. Уходи, уходи, уходи из центра. Уходи из центра. Шоу я с центра. Пошел. По вам напитальный удар Техника, техника. отлично. Давай бомбиста. Я как летать не могу, так что за стопу. его, отлично. Отлично, отлично. Все, работаем. Так Это кто у нас? Радуй. Стоям во. так А, боже, боже, боже, боже. Как много всего где он вот перед тот сади за 41 эх патроны закончились 90 панул на винтике отлично так ты где там удар готов. забираю орбитальный удар орбитальный отлично удар. к вам удал за орбитальный удар! Блин а такое? Надо забирать эту штуку! У них поджигатель! Поджигатель сзади сзади у меня толкнет! Застопил вроде... Стараюсь стараюсь Высиливать. Я что то вообще броню забываю сжать. Вот да из-за этого страдаю я. Так, орбитальный удар будет скоро готов. ай -яй, яй Так, я вам тут накидал, пошел за орбитальным ударом. Так, танка убили. Где а, же? он ко мне пришел, я понял. О, орбитальный... отлично, я к вам уже. У вас идеально. Так. Где ребята? Сейчас придут справа, сверху. Конец. Вот так мы поиграли в игру City Battle вместе с Делом. Ну а если вам понравился видосик, обязательно поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал, если это еще не сделали. Оставьте комментарий. Интересные комментарии будут отмечены лайкусиками. Ну и прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. В ближайшее время у нас выйдет обновление по gta Казино. Ух, как будет интересно. Всем спасибо за внимание и всем пока.